Нормально, нормально, она тебе ничего не сделает Потаскай, потаскай ее Крути катушку И не давай слабины Ну а теперь моя работа, крышок вытаскивайся.